Если девушка опоздала на свидание, она надеется, что вы ее накажете. Если девушка бунтальная, будьте на чаку, у нее серьезные намерения. Если вы опоздали на полчаса, и она дождалась, бежать уже поздно. Идет суд. Судья спрашивает. Истец, почему хотите разводиться со своей женой? Дед Петухов говорит. Так она храпит! Судья спрашивает, «Это разве для развода?» Теперь Пеплюхо говорит, «Так она храпит за стеной у соседа!» Олимптика. По транзибу идет поезд. К проводнику подходит беременная женщина и говорит, «Если мы так будем долго тащиться, я рожу прямо в поезде!» Проводник говорит, «Я бы на вашем месте поезд не садился!» «Так я, когда садилась, еще не была в положении!» Подписываемся, кликаем на колокольчик,